Ну что, дорогие друзья, карта Вертиго, карта полуфинальная, и в полуфинале теперь у нас уже играет команда Rocket Team против команды ННС, снова какие-то глупые фризики, которые частично лечатся сворачиванием и разворачиванием игры, в общем, странная история какая-то сегодня с CS происходит, поножовщина! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, дамы и господа, так, одну секундочку, сейчас мне нужно будет очень быстро сделать очень кое-какой мув, э, так скажем, поэтому пока, увы, увы, комментировать не могу, только сейчас просто заметил. <с dois> Все, просто у Райзлаха, так скажем, был никнейм. Не его. У него был никнейм Циклон, так как он у нас, собственно говоря, оказывается достаточно токсичный человек. И его никнейм скрыт. Ну что, Ракет Тим начинает в обороне, ННС в атаке. Ребята начинают достаточно резко и быстро по направлению точки Б. И первый минус по Криогену, креогону... по прошу прощения. Ого, а вот вам и отворот-поворот, дамы и господа Первый минус-то вроде бы за команды ННС А следом у нас остается только Райзлох Его убивает э -э Саферс Интересно, тот ли самый Саферс, кстати говоря вот прям теперь меня будут э, терзать догадки и сомнения Гордей ли это? Ну да ладно, в общем, не столь это важно Пистолетку Ракет Тим забирают И теперь команда ННС вынуждена проводить форсбай Составы Саферс, Пионис, Стася, Бэнкс, Годфорес и Криоген за команду Ракет Тим Ну и Сава, Зверь, Дэнни, Фэнтези минус ЕВ Коса И Райзлох за коллектив ННС Первый минус от игроков атаки Второй третий, кстати, тоже, дорогие мои друзья Саферс вместе с Криогеном остаются вдвоем Полетел дым И, естественно, у нас на точке А уже устанавливается бомба Игроки обороны пытаются выбить Почему пытаются? Потому что фраг от э, Дэни В общем-то, означает, что Криоген остается один Ну, у Криогена есть МП... Даже не буду дальше заканчивать предложение Потому что смысла в этом, черт возьми, не вижу К несчастью, э все быстро достаточно заканчивается Да, есть МП-9, но с нее игрок даже выстрелить-то толком не успел 1-1 Ну, так скажем, я не берусь оценивать э ситуацию Кто здесь сильнее, оборона или атака Лично я когда играл... Мне удобнее было играть в обороне. Но все, естественно, всегда зависит не только от того, кому где за что удобнее, а по процентному соотношению владения картой. И фэнтези делает трипл-килл. Стася Бэнкс забирает минус его косу. Пионис. Ну, отдайте а еще какое-то количество фрагов. А, уже фэнтези все убили. <с> Хотелось мне, чтобы человек эйс сделал или что-нибудь типа минус 4, но все мимо кассы. Снова пионец. минус а, по саве. Можно попробовать засейвить, в общем-то, автомат Калашникова, потому что, ну, уж очевидно, ничего выбить не получится. А, гипно приветствую. Ну, а Дэнни, кстати, побежал искать пи пионисов. Пиониса, пиониса, я не знаю на, какое, на какую гласную здесь правильно было бы ставить ударение, ну уж наверняка не пионис, скорее всего все-таки пионис, короче не имеет значения Взрыв бомбы и ожидаемо, дамы и господа, ситуация становится менее приятной для команды Ракет Тим, это 2-1 но не настолько на самом деле-то ситуация плохая, да. А, объективности ради какой-то бай все-таки оборона смогла сделать. Два фамаса, дигл, калаш, пулемет. Все, в общем все, что только можно было, игроки обороны приобрели. Вопрос работоспособности данных приколюшек. год форес. Ух ты, вот Пулеметчик. Вот этот пулеметчик отстрелялся и отъехал. Два минуса сделал и хорош. Три в три. Но вот уже при три в три, собственно, здесь-то не такая уж прям явная доминация будет по позициям у игроков обороны, я имею в виду. Потому что атака будет заходить втроем на точку, которые будут... Ну, скорее всего, на данный момент удерживать два человека. Да, конечно, есть э, Саперс на перетяжке. Но его, к сожалению, для команды Раку Тим сбривают. И Стася вместе с Криогеном остаются пытаться вытаскивать данное действие вдвоем. Стася! Разменивается фейк по постановке бомбы. И минус не от Дэнни, как вы могли подумать, а от Фэнтези, который прикрывал его. Ну и закономерные 3.1. Закономерность в чем, спросите вы? Ну, по-моему, достаточно логично. Закономерность заключается в том, что команда NNC выиграла второй, первый, вернее, второй и третий раунд. Ну, собственно, то есть у них винстрик в данный момент три раунда. Кстати, в четвертьфинале они достаточно жестко развалили своих соперников из команды Ацтекс. И тем самым продемонстрировали, что команда весьма и весьма серьезно подошла к данному турниру. И, собственно, не пальцем деланные, что называется, данные игроки В общем-то и Ракет Тим тоже, раз уж дошли до полуфинала, не такие слабенькие Хотя, если вдаваться в подробности До полуфинала они дошли по техническому поражению в четвертьфинале соперника То есть команда Ansos Ну, пока же экономический раунд у команды Ракет Тим выглядел максимально блеклым Я думаю, это уместно сказать, что он был блеклым Но факт остается фактом ни одного минуса Увы, пистолеты не сработали А вот теперь, кстати, достаточно интересный байраунд Эмки, ФАМАС и снайперская винтовка Вот то, что здесь есть АВП да... Серьезно? форес просто на минус 61 Ножом покромсал Пиониса Беда, конечно ну, снова точка А, понравилась прямо на команде ННС, и первым, кто здесь погибает, это god for res который как раз-таки порезал э, пиониса. Стася, минус со снайперской винтовки, попытка перестроиться на другую позицию, но с позиции прогоняют, Стася пытается перестроиться уже на третью позицию и э, сделать минус... АВП, это очень сложно Криоген, заканчиваются патроны, черт возьми, предательские патроны Они постоянно заканчиваются в момент, когда надо кого-то убивать Вот вы заметили? Никогда не бывает, чтобы патроны закончились просто когда-то в стену стрелял В три ретейк от обороны возможен А может и невозможен Ну, если вот даже такое, саферс Тут, конечно, надо было убивать, но не смог забрать вражеского снайпера, и теперь пионис, тот самый 39 хповый пионис, которого порезал тиммейт в самом начале раунда, вынужден уходить на сейв. Ну, было бы побольше хп, можно было бы, конечно, попробовать ä, пободаться, минус Ева коса, кстати, взрывается вместе с бомбой и теряет снайперскую винтовку, но... Не самый основной девайс, это так скажем, для коллектива NNC. Да, конечно, круто, когда у тебя есть ВП в команде, и круто, когда она убивает, круто, когда там хорошая реакция. но ну, и с калашами, в общем, тоже достаточно неплохо можно играть. Это все вот к чему я веду. Ну, собственно, далее засейвленная мки и 4 дигла. Диглы хорошо. А снова выход на точку А. Ну, я говорю, прочувствовали ННС, что у соперников точка А слабенькая. Ну, что не очень качественно ее удерживают. И, естественно, пытаются прицельно бить... Ой-ой-ой, уволен! Уволен с прострела, Дэнни. Отличный минус. И теперь уже с перевесом на одного игрока. Ну, а уж про перевес в девайсах я вообще молчу. Команда ННС заходит на... Точку А. Непонятно, что делал минус ЕВ коса сейчас на споте Б. Ну его забрал Саферс uh, 2K. Бомба устанавливается 4 в 3. Ну, снайперскую винтовку и эмку Лично я бы, наверное, порекомендовал бы, конечно, сейвить. Но мку ку засейвить уже не удается. Стася. Не удается забрать фэнтези. Фэнтези живуч. Повезло. И вот вам за то, что пытались, называется, меня забрать Ну, само собой, снайперская винтовка на сейве Чилит в туалетах Ну, решил дела свои справить заодно Пока у него, собственно говоря, здесь сейф и бомба не взорвалась Есть время сходить в туалет Ну, меж тем, бомба взрывается, и это уже 6. Шесть 1. это совсем не оверпас, Который мы только что с вами смотрели Все-таки 16-13 И практически каждый раунд В натяжечку там 50 с лишним минут матч шел То есть это говорит естественно о том Что команды боролись Да, там были какие-то паузы Ну, камон, как бы 4 паузы Что-то вообще могут изменить? Нет, конечно же нет Ну и не такие уж они тем более были долгие но там прям вот в притирочку, а здесь, конечно, видно, что оборона, в общем, ну, коллектив Ракет Тим. Э, неплохо, неплохо играет, неплохо обороняется, но не, не срабатывает, понимаете. Снова выход на точку А, которая по-прежнему у команды Ракет Тим не стала сильнее, как вы можете заметить. Да, минус по ЕВ косе, и, собственно, здесь, опять же, уже куча дымов. Сгорает в Молотове год Фурес минус от Фэнтези, и проход, собственно, получился удачным. Бомба тикает-пикает, и теперь игрокам обороны опять же нужно выбирать Либо они все-таки пойдут выбивать, либо лучше уходить на сейф Я бы здесь, конечно, рекомендовал сейф С минусом по Саферсу, в общем-то, шансов на ретейк остается очень мало Ой-ой-ой-ой-ой Стася погибает от рук Савы-зверя, а следом от его же рук погибает и Криоген Вот поэтому я и говорил, что надо уходить на сейф Ибо соперники слишком злые в плане того, что они пойдут вас искать И чем дальше вы убежите, тем больше шансов Что в следующем раунде не придется играть с пистолетами Но оборона все-таки рискнула И поэтому теперь играет с пистолетами Ну, классика жанра Ну, как мне кажется, не очень тайминговая флешка Под точку Б сейчас выброшена с Афисом. Ну, ладно, опустим подробности Минус Стася с прострела. Я заметил, что коллектив ННС э, достаточно жестко подготовились к карте Вертига. И, видимо, это далеко не самая их слабая карта. Поскольку, поскольку э, четкое понимание позиционирования. да, Где что надо простреливать. ну, Ребята прям шарят. На вот чего нельзя сказать и команде Ракет Тим. Которые в данный момент... О, до свидания. Нет, не до свидания. Не долетает ХАЕшка до Саферса. Ну, опять же, 23 хп Сейв, ну, такой себе Сейвить нечего, армора-то нет, по факту Сейвить дигл на следующий раунд Зачем, когда есть девайс в следующем раунде Так или иначе Ну, уж лучше было бы пойти попробовать пободаться Да, лоу хп, ну и что, как бы это же Не приговор Два ваншота и дефьюз И даже еще и можно было бы На победу поиграть Ну, а так вот вам, пожалуйста Не успел даже выстрелить 8-1. Победа в первой половине за командой ННС. И тут сразу барабанная дробь. 3 АВП 4 АВП. Ну, давай еще к Криогену осталось. 5 АВП, дорогие друзья, в команде Ракет Тим. А, Габелла просто, как мне кажется. В плане каком Габелла? Ну, в том, что такой раунд, скорее всего, не будет выигран. И справедливости ради... Очень много денег потрачено на такой раунд Ну вот сейчас было попадание в Рейза, который лох Или в Райза, который лох в общем, минус от Савы И минус от того самого Райза Криоген, второй минус со снайперской винтовки Вот кому, по сути, только и надо было брать АВП Однако и в Криогена тоже выстрел, кстати, со снайперки прилетел Между прочим, у атаки тоже авиков два и третий минус от Криогена, дамы и господа, Дэнни. Остается один, но он мобильнее своих соперников, как минимум. Вот снайпер промахивается, и возможность появляется у Дэнни выиграть этот раунд. И он спокойно его выигрывает. Почему? Потому что, опять же, вопрос мобильности. К чему мы пришли, дамы и господа? К тому, что Ракет Тим сделали замечательнейший байраунд. На абсолютно все деньги И вместо того, чтобы закупаться Два раунда, хотя бы более-менее нормально Они... Просто с пятью снайперскими винтовками Были, конечно, близки Чего уж тут греха таить Могли выиграть Ну, снова Криогена порезали Я не знаю, зачем, в общем-то, порезали Но ладно Мне кажется, что Rocket Team Не совсем серьезно относится к этому матчу И нежданно-негаданно у нас наконец-то выход на точку Б Кстати, Ракет Team уже не ждали выхода на точку Б, потому что там нет вообще ни одного игрока обороны Минус от Савы Ну, само собой, уже теперь становится э, очевидно, что игроки обороны делали стак И стак получился, естественно, на точке А Пионис прощается с нами Минус от Дэни 11... ой, простите, 10-1 Надеюсь, это не оговорка по Фрейду, но снова очень интересный бай от команды Rocket Team. Три снайперские винтовки АВП, Скар и МК. Ну, я не знаю, опять же, зачем просто столь дорогие девайсы покупать постоянно. И, опять же, целе... целесообразность такого байраунда. То есть, четыре немобильных игрока обороны и надежда на что? На то, что в случае чего Криоген дотащит? Ну, я даже не знаю, дотащит ли. Вот в чем здесь сложность. Минус Аксавы. Энтри фраг за атакой, а следом еще и минус ЕВК с 90 Просто заезжает по-царски на два фрага. Пионис. Дабл килл. Ну что, только Эйс спасет от поражения в 12-м раунде этой встречи. Но что-то мне подсказывает, что не будет никакого Эйса. Дэнни. Я молчу, дорогие друзья 11-1 и снова Или вновь, или опять Кому как удобно, но у коллектива Ракет Team Естественно нет денег Пулемет покупает Год Соответственно это Force Buy. Фамас, 3 Дегла Я не знаю в общем Я не знаю зачем Ракет Team это делают Но они, черт возьми, это делают 3 Калаша, П90 и АВП в принципе, наличие P90 у команды ННС и выброшенная бомба в респауне говорит о том, что они как бы, ну, просто придут и выиграют встречу. Им даже не нужно здесь особо будет переживать и напрягаться. Минус ЕВ коса. Два минуса с P90. Один фраг от Райза Дабл килл от Саферса. Третьего пытается добрать и удается таки. Ой-ой-ой. Нет. Простите. Это же был уже не Саферс, да? Это Стаси. До свидания, Стаси. Ну и автор дабл килла. К несчастью, тоже погибает. Счет 12-1. Ну, тут что-то прям шанс совсем-совсем не остается на победу. Два раунда в первой половине. И тут я даже не знаю, за что можно было бы зацепиться. Если бы не было таких ошибочных, конечно же, бай раундов, в которых 5 АВП или 3 АВП и СКАР, ну, можно было бы еще на что-то понадеяться. Но мне кажется, что Ракет Тим сразу словили э, какую-то такую дезмораль. И уже задизморалены естественно, не хотели просто даже продолжать этот матч. Дабл килл от минус ЕВ Косы. И не дабл прошу прощения. Один минус от него. Второй минус от Райзлаха. И 3 в 5. С снова читаемым достаточно выходом на точку А. Минус от Пиониса. Разменный фраг от Фэнтези. И остается два игрока обороны. Пардон уже один. Ну, глаз Алмазу Фэнтези моментально находит Стасю. Последний минус за Савой 13-1. Ну, <laughs> я даже не знаю. Вообще это... Есть ли смысл хоть что-то говорить? Хоть какие-то анализы проводить этого матча? В чем ошибка? Что и как? Ну, я не, не вижу здесь никаких... Возможных вариантов на победу Их просто нет И не могут они появиться Обратите внимание на деньги игроков атаки Там просто уже 16 тысяч 11 000. И парадоксально, но у EV косы 1000 То есть все деньги, видимо, они скидывают Дэни Дэнни и Райзу Лаху Минус EV коса у ой у у ну, тут просто оптом три минуса. Четвертого не удается забрать. Стаси здесь просто врубает э, турель. И с этой турели сбривает голову а с минус его Косы. Ну, и первая половина, естественно, разгромнейшим счетом завершается для команды Ракет Тим. Это 14-1. Смена сторон. Ну, и в атаке типа шансов будет на самом-то деле еще меньше. Да, возможно, в атаке удобно играть кому-то. Я не буду отрицать этого, что в атаке можно играть. Это неплохая не сторона, тем более ННС продемонстрировали нам, что это действительно, в общем-то, неплохая сторона. Ну, береты, P250, глоки, все достаточно стандартно в пистолетном раунде. Есть даже какой-никакой раскид и God for us. Просто попадание с берета в голову Дэнни, и появляется возможность выхода на точку Б. Правда... Uh, пассивное удержание от команды ННС еще далеко ничего не означает Минус от ЕВ Косы uh, Гибель Стаси Следом гибель Год И может хотя бы бомбу поставили бы, нет? А, нет, не поставим <laughs> Минус от Пиониса Минус ЕВ uh, Коса <laughs> Мне на секунду показалось, что Пионис просто хочет уже вниз спрыгнуть Но нет от вражеского ножа, к сожалению, уйти не удается, дорогие мои друзья. Криоген последний. Три соперника. Ну и вот как бы. И вот как бы уже перестрелка на споте Б. Вот точно так же аккуратно поставлена точка, судя по всему, вообще в целом в этом матче. Хороший ваншотик. И 15-1. И на матчпоинт. Естественно, нет никаких денег. Береты и. Две береты, ну, четыре береты, окей, по факту, и три э, дигла. Ну, типа, прям, диглы-то еще, ладно, береты, ну, God for хотя бы фраг сделал с берет, да. То есть, вроде бы как. Ой-ой-ой, куда у нас бомбу выкинули? Ну, то есть, надежды нет, да, судя по всему, учитывая, что бомба выбрасывается вот таким, таким образом. Ну, минус от ЕВКС косы, минус от Стаси в размен, кстати, кстати, есть размен, да, это уже вроде приятная новость, атака выходит в численный перевес, но фэнтези, даблкил и до свидания, тот самый вышеупомянутый численный перевес Стаси с 12 хп и найденной эмкой с одного из убитых Отправляется на точку Б. Ну, можно, конечно, поставить бомбу. Можно сколько угодно надеяться на победу. Но слишком лоу хп. Дэнни с Диглом и Фамасу Фэнтези, собственно, есть... Есть, конечно, шансы, но их, положа руку на сердце, не так уж и много. Игроки обороны уже направляются, так скажем. За Стаси Ой, хороший Молотов Но не доедет, судя по всему, он до Стаси Это вообще уже ничего не означает Совсем-совсем ничто Ничего не значит, дорогие друзья В этой встрече Потому что команда Ракет Тим уже выходит с сервера, даже, в общем-то, не пытаясь доигрывать этот матч. Ну, очевидно, конечно, что оборона здесь раздефает бомбу. Ну и победа коллектива ННС, дорогие мои друзья. 16-1. Разгром, развал и просто аннигиляция в исполнении, э хотел сказать, коллектива из Украины. Но нет смысла говорить коллективы из Украины, потому что обе команды, в общем-то, Украины.